Оп, оп. Видал, видал. Видал навыки. Опа. <смех> Сглазил, мать его. Ну, слушай, неплохая тачка. Люди, извините. Извините, подвиньтесь. Простите. Убираем свидетелей. <смех> Шлепс. Эй, э, э, свидетель, я тебя убрал. Я убрал свидетелей. Да уберись ты уже. Окей. Okay. 80 баксов? 80 баксов? что так мало, эй? Дундук. Вали, иди. Иди, и пей. Ой, я им по голове проехал. Oh Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA Who, GTA Who 5. Так, пришло сообщение у нас от Стива, короче, вы говорили в комментах там, скорее всего, какое-то спецзадание. Стив, ребята, надо потолковать с глазу на глаз, встречаемся на стоянке в Эльбур Хайтс не опаздывать. Ладно, окей, хорошо. Хорошо. Так, пекаль мы уберем. Пекаль уберем. Окей. Наверное, тогда, тогда, тогда, тогда, тогда, тогда, тогда. Тогда мы с вами сгоняем именно туда. К фивам. Сгоняем к Фибам, мне только нужно найти тачку, короче, и у нас, кстати, открылось, смотри, столько много, короче, заданий, за Майкла две штуки, за Франклина три штуки, и за Тревора две штуки, ну, поедем, короче, поедем, не будем тут ля-ля э, тополя, не будем мы тут лясы свои точить, нам нужно найти только тачку, только тачку, о, я вижу парковку, хорошо, парковочка это святое. Парковочка, это хорошо. Так, кто там звонит? Флойд звонит. Флойд! Ну, похоже, у нас все готово. Флойд считает, idea, что не right, стоит встречаться в квартире, right, поэтому so нам, наверное... Should... Скажи Флойду, что встретиться meet, в квартире отличная idea. мысль. И скажи ему, что нам понадобятся чипсы, соус и шлюхи. А еще скажи э, Флойду, что за то, что он меня сбил на машине, короче, я ему буду драть жопу. Так, э, ладно, поедем на этом. Поедем на этой штуке. На этой тачке. Не знаю, как она. Как она по себе. Так. Э, окей. Получается вот это вот у нас ограбление Мэри Узер. Okay. Хорошо Ну пока до него не будем Мы, мы пока пройдем, короче, поиграем э, Вот этих фибов, короче Потом мы с вами Попробуем за Майкла, там за Франклина Посмотрим, что у них за задание И уже потом Уже когда-нибудь потом там э, Будем грабить Будем грабить Корабль Оп, оп Видал, видал. Видал навыки. Опа! <смех> Сглазил, мать его. Сглазил. Ничего, нормально. Бывает. Это все нормально. Главное, что живой. Главное, что сам живой. Так, следующий поворот. Окей. Следующий поворот. Ну слушай, неплохая тачка. Люди, извините. Извините, подвиньтесь. Простите. Не хотел. Блин, машину мне тоже заляпали своей кровью. Могли бы как-нибудь без этого. Могли бы как-нибудь без крови. Подумаешь, сбил. Подумаешь, сбил человеков. Окей. Все, мы приехали. Опять, опять это заброшка, да? Мы здесь были. Что это за херня? Мы ведь разобрались э, с твоей иммиграционной проблемой или что? <соторгут> На расчете? О да, о да. Ты убивал, пытал людей, совершил массу других преступлений. А вот и Тревор. Супер. Зацени. Толпа уродов из правительства и их любимая шапка. Что он тебе там понарассказывал? Только то, что вы, парни, с радостью поможете правительству. Серьезно? А мне говорили, что если мы подчаствуем в этом деле, что мы и сделали, то наши перегрешения будут смыты мощной волной патриотизма. Кто тебе это сказал? Я? Тупица, я же здесь главный. Я. Понятно? Не совсем. Можно объяснить еще раз? Я же говорю. Вы хороши, да. Три секунды. Слушай, нам нужна помощь с кое-чем еще. Часть правительства, часть его довольно продажна. Но только не твоя контора, так? Но мы по-хорошему продажны. Но управление, они хотят устроить панику и этим обеспечить себе бюджет. Вот за что они получат деньги, это большая проблема. И теперь они раздобыли... Средства, которые нужны нам для борьбы с преступностью. Для подкупа продажных чиновников. Да. Серьезно? И откуда у них деньги? Наркота. Эти ублюдки обожают торговать наркотой. А кто же не любит? Верно? Мы думаем, что эти деньги пойдут на финансирование уличных войн, поэтому вы, парни, должны их реквизировать для нас. Облигации завезут из терминала. Иди нахрен, у нас нет времени на подготовку. Это меня не волнует. У меня нет дополнительных ресурсов. Все у вас будет нормально. Иди нахер, Дэйв. Отлично, умник. Если так все будет terrible. продолжаться, мы скоро им заборы красить будем. You. Знаешь, иди-ка hey, hey, hey, ты man. нахер. Эй, hey, эй, hey, послушай. Ничего не поделаешь. Но как же мы это провернем? Не знаю. Придумал. Классический блиц. Классический блиц. Это, это же промзона, right? так? So Предлагаю задействовать технику. Мусоровоз блокирует блок, путь, сап, эвакуатор валит. Замаскируемся... И все будет в шоколаде. И будем надеяться, что у этих парней из управления нет с собой тревожной кнопки. Если она есть, тогда подумаем, что с этим делать. Если и когда... Если и когда, твою мать... Буду бдеть, господин генерал. Спасибо, Майкл. Без проблем. Нет, серьезно. Так, окей, покиньте сектор. Блин. Ну ладно, поеду на своей. Так, погоди. Еще одно ограбление получается. Только за правительство. Новый контакт Дейв. Ну-ка, стоп. Ну, здесь, в принципе... У нас только у Тревора только ограбление этого парома, короче, этой лодки этого корабля. Блин, да задрали, конференция. Итак, ребята, еще немного подробностей. Для этого дела нам понадобятся комбинезонные маски. Мусоровоз возьмем его в мир Парк и отгоним на участок. Рядом с аэропортом есть автомобильская, где можно взять эвакуатор. Что еще? А, да, отход. Вот что было бы идеально. Найдите быструю и не вызывающую подозрений машину, оставим ее где-нибудь подальше от дороги и и проследите, чтобы дорога для отхода была чиста. Это все. Ладно, я понял, чувак. Что? А? Я не дослышал. Может повторишь по-кромче? Обойдешься. Подготовлены задания, доступны в HS. Также нам необходим транспорт для отхода. Охренеть, столько всего, смотри, столько всего Нам надо, короче, придумать, украсть и вообще не знаю, короче Целых четыре точки, целых четыре точки у нас появилось здесь Так, ладно, я нахожусь тут В принципе, тревор находится недалеко от вот этого Это у нас э, не показано, да, что это Ладно, давай сгоняем сюда Сгоняем сюда это транспортное средство принадлежит реверу, Оно не годится для отхода с места преступления. Да погоди, слышь, <смех> в смысле, <смех> я не собирался это транспортное средство использовать. Опа, это что? А, инкассаторы. Инкассаторов мы не грабим. Тут они. Опа. Чтобы задание две фургоны открылись, стрелять по центру между ними. Не, не, не. Пускай они катаются сами по себе, я не хочу с инкасаторами связываться. Короче, там потом от ментов удирать и т.п. короче. Нудятина, полная нудятина. Можно также установить здание, липучку. Понятно. Понятно. Так. Ни хрена, дорога какая-то загогулина, просто на карте ты посмотри. Просто жесть туда туда здесь повернуть там повернуть здесь переехать там проехать срезать то никак было Опять эти крутые повороты Куча встречных машин как всегда просто по кругу короче гоняю здесь. так окей мы почти приехали почти приехал да, короче, провернем вот это дело, а потом. Да, блин! А, провернем вот это дело, а потом, короче, поедем, поедем. Э э ну, грабить корабль. Так, погоди, украдите эвакуатор. А, это эвакуатор. Ну блин, эвакуатором надо было, короче. ,э франклином. Он у нас круто гоняет эвакуатором. Так, убираем свидетелей. <dra> <hypothetical> Шлепс. Э -э Эй, свидетель, я тебя убрал. Я убрал свидетелей. Да уберись ты уже, свидетель. Так, отлично, у него выпали. Все, свидетелей мы убрали. Теперь можно угонять эвакуатор. И куда ж нам его отогнать на участок э, ФРБ? Ну, поехали. Ну, как бы, в принципе, никто не должен был заметить. Поэтому никакой погони не должно быть за мной. Ибо я на эвакуаторе далеко не уеду. Хотя смотри, как его носит. Как его носит. Ну, просто шикарно. Не, не на всех лекалушках это занесет, короче, в поворот как на этом эвакуаторе. Так, уйди, видишь. Видишь, большая машина едет. Что ты лезешь-то? ты лезешь-то? А? Да ⁇ п. Я думал, этот столб снесется, короче. А тут ни хрена. Так. Окей, я сейчас украду эвакуатор наверное, кем-нибудь другим мне что-то надо еще украсть. Что чем там говорил? Тачка для отхода нужна будет, да? И что-то еще. Мусоровоз. Мусоровоз, да. И, наверное, еще что-то. А, маски. Маски. Он про маски говорил. Еще маски нужны. Маски, наверное, где-то в магазине. Наверное, покупать придется в магазине. В принципе, можно купить в принципе, можно обокрасть, украсть маски. Но привлекать внимание тоже не надо, потому что дельце, я думаю, будет такое шумноватое, наверное, скорее всего. Да верный театр, что заборы такие несносящиеся вообще. Так, ладно, эвакуатор готов, эвакуатор есть, выйдите из эвакуатора. Одно дело сделано. Ты будешь кому звонить? Хорошо. Эвакуатор готово. Давайте. Конференц-связь. Экватор на участке. Отлично. Так, погоди. Во. Все, отлично. 6! Нихрена себе задание просто, ты видал? Давай за Майкла. Майклом, наверное, сейчас украдем что-нибудь. Я не знаю, правда, куда это, ну, куда мы поедем, что где находится просто вот, äh, непонятно, ну, как, какая вещь где на карте? Где эвакуатор? Где чё, короче? Ну, что так долго? <с from back> Эй, рожай, давай быстрей, рожай, давай быстрей. Сидит. Ты смотри сидит такой покуривает давай краде что-нибудь и э. сидит он покуривает расслабился блин времени и так нет а он тут еще сидит покуривает блин. перекурчик устроил за рулем покуришь так окей погнали что у нас здесь ближе всего находится к майку ну все далеко все далеко маски вот наверное а нет это ну, наверное, да. Да, наверное, скорее всего, маски здесь. Так, ладно, поехали сюда. Поехали сюда. Надо развернуться. Так, этот раз уже принадлежит майклу, а она не годится. Да я понял. Что ты мне 10 раз повторяешь? Принадлежит майклу. Какая разница? Ну, принадлежит и принадлежит. Четыре двери есть? Есть. Четыре колеса есть? Есть. Чем не, для не машина для отхода? Силы поехали. Какая разница? Принадлежит она ему, не принадлежит. Ну, если только если. Э, о, -о, о, видал, видал, просто. Если. Ее найдут, допустим, брошенную, да, то по базе, короче, пробьют, и, в принципе. Так, погоди, кто там? детка что ты делаешь? Тебе могут увидеть соседи. Да ты всегда на своем сраном гольфе. Ты ведь знаешь, что у меня скоро игра. Прошу, давай поговорим об этом внутри. Да ты что? А я, наверное, вчера родилась. и пофиг, уходи, если хочешь. Эй, не подведешь меня? У жены совсем крышу сорвала, Я расплачусь не думай. Я бы тебя подвез, будь у меня тачка, посмотрим, что можно сделать. В смысле? У тебя есть тачка? У тебя есть тачка? Садись. Чувак, садись. Майкл, не в себе, короче, у, тебя есть... у него есть марка. Спасибо, приятель, я сейчас только захвачу свой любимый Айрон. Черт, теперь мой классный гардероб выставлен на всеобщее обозрение. Ладно, сейчас не до него. Добросишь меня до гольф-клуба в Ричмейн? Там мне всегда рады. Так, свои вещи валятся на дороге. Она хочет, чтобы я бросился и собирать, короче, заеду в клуб, прокручу стаканчик, а там либо ей таблетки начнут действовать, либо джин у нее башки выупится. Кстати, спасибо за помощь. Я понимаю, что все это напоминает дом. Как тебя зовут? Майкл. Очень приятно, Кастро. Что то ехал, ехал, короче. Итальянец, что ли, или испанец? Просто причуда родителей, мне еще повезло, мою сестру они назвали мафией Так, из-за чего весь свербор? Как обычно, глупый женские капризы решила, что я переспал с другой А ты переспал? Не в этом дело, она ведь не знает, что, знает, знает что, что это я сделал Слушай, между нами, у меня строгие правила Встречи только за городом, никаких настоящих трен. имен, слово все чисто, way, right? как полагается, джентльмен Даже не знаю Я никогда особо не скрывал свои похождения, да и моя жена тоже В общем, все было шито-крыто, я не хотел ставить ее на колено Она слетела с катушек и буквально в смысле выставила наше грязное белье по потеху соседям Это не классно так, давай-ка еще раз. Ты психанул за того, что она обвинила тебя в измени, хотя она не знает, что ты изменил, но при этом ты действительно изменил. Именно, <laughs> exactly. like... like... меня удручает. Ладно, the пожалуйста, высади меня входа. А, меня удочает ее недоверие, она поменила меня, даже если я не изменил. Никогда ничего такого не делал в гольф -лубе. просто играл в гольф, и это чистое право. А то, что у нее с инструктором из тренажерного зала, вот это... Она проводит с ним столько времени, что ее толстый задец ложа бы стать орех. Если он действительно занимается на тренажерах, конечно. Послушай, а, извини, что выливаю все это на тебя. Да нет, это похоже на искажение отражения моей собственной никчемной жизни. Спасибо еще раз. Слушай, давай как-нибудь сыграем в гольф. Приходи в клуб, я там частенько бываю. скоро можно будет сыграть в гольф с Кастро. Окей, 80 баксов? 80 баксов? Что так мало, эй? Дундук, вали, иди, иди и пей. Иди пей свой там что там Джинтоник. Ой, я им по голове проехал Сори, oh чувак, я не хотел Я хотел просто припугнуть Ладно, поехали Я хотел просто припугнуть 80 баксов, нифига себе Я выслушал его сопли, короче, довез его до гольфа 80 баксов Пфф, Что за бред? Так, а, Майкл, нам нужно подготовить машину для отхода Найди какую-нибудь, отгони в огромное место Потом сверх не скажи, где я оставил тачку Мысли. Я еду вообще по другим делам. Еду совсем по другим делам. Не надо тут мне вешать на меня тачку сам. укради ты, ты спец... Франк, ты спец по тачкам. Так что давай-ка. Давай-ка. Уши в ноги и вперед. Ох, как проскочил. Ох, как... Ах, Кирен, на бате. И навернуться бы то будет охерен на бади такой охерен на баде будет всем бади бади короче ехал да ехал там что-то красть короче машину или что там куда я еду и это подписался тут блин опять туманище да опять туман Блин, смотри, а машина-то начала что-то гоняться, гонять, да, блин, раз разгоняться. Не поначалу она что-то не нравилась. Ну, сейчас она не нравится, она как ведро, но, блин. А... Что-то как-то стало и в управление получше. И скорость у нее даже начала появляться. Что-то как-то странно. Майкл что-то подкрутил, что ли, пока. Пока сидел там в отпуске. Или где он там сидел. Так. Ну, я сюда приехал. В смысле? Мне еще догнать надо? Это, эта штука движется? Это, наверное, по-любому мусоровоз. Я, я думаю, да. Я думаю, да, это мусоровоз. Ездить, наверное, по кварталам, короче, мусор собирает. Сейчас мы это... Да, да, да, это мусоровоз, я вижу его. Сейчас мы его, короче, украдите мусоровоз. Так. Стоп, Капро, мне нужна твоя машина, дружище. Теперь на твой маршрут выхожу я. Смотри, смотри, смотри, побежал. Типа хотел меня вытащить, а копы да ладно, ты позвонил Копру, ну иди сюда, ну иди сюда, мусор. Я простой уборщик мусора, зачем за мной гоняться? Так, мне надо в какой-нибудь квартал заехать, короче. О, давай я сюда. Пока менты не приехали. Я сейчас здесь спрячусь. Вот так. Типа не видно, короче. Ну, а что, нормально? С одной стороны пальма закрывает, с другой стороны кусты, домик. Там, правда, голая задница, ну ладно. И передок тоже. Головатый. А, он кошка, сейчас меня укроет. Блин, они уже рядом. Давай прекращай, ну, блин, так долго эти звезды исчезают, просто жесть. А как? Ну как? Они у меня увидели. Блин, только зря простоял. Ой, я кошку задавил блин, котятка. Да ёпте опять застрял что, ну, как меня бесит эта штука в игре короче застревание вот это ёпта так мусоровоза задавил мусор не зря эту машину кликует мусоровоз короче так, надо, короче, укрыться. Надо, надо, надо нормальное место, короче, чтобы укрыться. Тут тоже не, не покатит. Там он спереди едет. Блин, на мусороводит... Мусоровоз-то жестко красть. Мусоровоз жестко красть. Потому что нужно удирать от полиции. Так, а тут я где-нибудь проеду, нет? Ну-ка. Пока не застрянь, ну, нигде. Да что-то такое... Твою мать. Он такой просто, такой... Такой тупой. Ты-то куда там лезешь? Жесть. Просто жесть. Я сейчас уеду какими-то такие дебердя, что, блин... Потом полдня ехать, наверное, до места посадки. Вообще просто эвакуатор и то круче будет. Эвакуатор и то, блин, поворотливый. Это вообще как гусеница, просто гусеница. Знаешь, это машина гусеница. Еле едет просто. Блин, надо куда-то, я не знаю, надо с этих районов, короче, сваливать. Тут спрятаться негде надо в полях надо ехать в полях пути с дороги Чего он Пусти. с машины вылетел Пусти. все расступились надо короче ехать либо куда то на трассу ну не на трассу точно нет на трассу они меня по скорости догонят надо в город надо въехать в город чтобы короче там переулки вся фигня Дорожником работу Сделал Все, теперь валим Блин, спереди, смотри, появился откуда Пошел ты блин. блин, живой Я думал, я его вырубил Спереди опять еще кто-то едет, короче Жесть на свалку? Вот здесь заныкаться на свалке. Ну-ка. Или что это? Это свалка? Нет, это не свалка, это что-то добывающий. Нефть добывает. Короче, где-то здесь заныкаться. Вот так. А -а -а, надо присесть. Лоп. Блин, смотри, сюда едут. Вот у тырки, а твою мать. Какие вы просто как банный лист жопит просто Вообще... Где собака цутулая? Надо куда-то, короче, сваливать. Куда-то сваливать. Просто по дорогам это нет, не резон. Надо, короче, гнать вот так. Ладно, не перевернулся! Окей. Okay. Ч там, блин, я в кусты врезался? <клух> <клух> О, я знаю, куда я сейчас заныкнусь. Да -мо, только, только не застревай, только не прилипай никуда, ладно? <клух> <клух> я знаю. Я вот здесь сейчас заныкаюсь. Потому что поезд не поехал. Все. Тут меня точно никто не достанет. Не должны. Они не видели, что я сюда повернул. Я еще прыгнусь, короче. Во! Во! Аллилуйя! Теперь выехать надо отсюда. Так. Развернемся. Теперь только выехать отсюда. И найти, короче, место, куда... Да б. Да Место куда привести короче, этот драндулет. Просто я больше никогда не буду красть, короче.. мусоровоза Это просто дичь. Это просто какой-то трэш. Это не машина. Это тупо мусоровоз. Мусоровозом даже машину не назвать. Он даже сюда заехать не может, ну -мо. Где тут есть какая-нибудь дорога, короче? Чизбургеры рекламируют. Ну хоть недалеко, блин. Недалеко я от них. Ну, от места, короче, угнал. Чтобы еще за километр ехать надо было. Так, окей. Вот чем не машина-то стоит, да? Для отхода. Нормальная машина для отхода. Окей. Это готово. Блин, какой вообще просто. Так, что нам звонить будешь, да? Конференц-связь. Окей. А, Мусоровоз на участке. Тащий транспорт в укромном месте, чтобы потом использовать его для отхода. Понятно. Короче, так, Франклин. Франклин. Ну, и маски достанутся, короче, Тревор. Ну, не знаю, маски или что там. Сейчас куда поедем? Поехали, короче. А, что там, надо тачку, короче, найти, да? Надо найти тачку. Дома сидит. Спит, ю. Спит. Ты прикинь, спит, дрыхнет. Это нормально? Майкл, ты найди машину, короче, типа, привези ее для отхода там. Скажи, куда ты ее поставил, и ты дай ты, и, А сам дрыхнет. Нормально просто? Франк, ты что, вообще попил? Один курит, другой дрыхнет. Тунеядцы, мил. Трутни, Просто трутни. Так, окей, куда едем? Едем мы, значит, поехали вот сюда. Едем вот сюда. Можно было на мотопедке, короче, поехать, но, блин. Ладно, раз уже на машины сели, то поедем на машине. Хорош, хорош, хорош. Надо. Nice no, yeah. Так, стопэ. Так, он, <coughs> важный звонок был, короче. Как всегда, не вовремя. Ну ладно, погнали. Погнали. Дальше. Э, я, уже, я, я, я уже забыл, что я говорил, короче. Просто тупо забыл, что я говорил. Сбили меня. Сбили меня. В смысле. смысле... Сам, самой такой вот мысли, знаешь. Которая вот вот, вот... вот пришла, короче, вот мысль такая. Прям вот... Какая-то гениальная мысль, короче. Блин, стол появился откуда-то. Прям из-под машины. Да, епперный театр. Вот Пришла, короче, мысль и Я ее, короче, все Я ее все забыл Так Текстуры, текстуры, текстуры Текстуры, мать их, текстуры Текстуры, они такие текстуры То исчезают, то пропадают То появляются Так, ладно Мы почти прибыли Ой, у нас машины летают. <laughs> у нас машины по воздуху летают. Окей. Так, мы приехали. Амуничный. Нам нужен, нужно в амунишен. Все нормально. Не ссы, тетка. Не ссы, тетка, все хорошо. Купи три комбинезон. А, кабинезоны еще. Здорово, чувак. А, бронежилет. Так, броник по-любому надо купить. А, броник по-любому надо купить Он в любом случае пригодится Так, а, три комбинезона а, Синий какой-то Купите комбинезон для Франклина, окей А у нас только а, зеленый комбинезон, серый и синий комбинезон Ну, то этот, наверное, да? Франклин а, понятно Их всего три, короче Выйти из амуниции, окей Все, отлично Выполнено, спецовки Хорошо Ну, в принципе В принципе у нас время-то уже все Подходит к концу А, надо позвонить не дал мне позвонить, блин, не, не дал договорить, а? Спутырок. Звони телефон, окей. Всем привет, мы раздобыли комбинезоны. Все, всем привет, мы раздобыли комбинезоны. Окей, друзья, окей. А, время уже подошло к концу, короче, видоса. Так что последнее то, что нужно, мы... Заберем следующие серии, короче, и, наверное, отправимся на спецзадание, а потом уже ограбление корабля Мэри Уэйзер, или как его там звать, короче, короче, так. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, и с вами был Валерий, всем пока!